Всем привет! Сегодня я буду смотреть интересные и не совсем, но необычные пасхалки в Google. А это игры и просто полезные, ну, проще говоря, штуки. Первым делом я хочу показать вам игру Dreydel. Просто вводим ее в поиск. И, во-первых, справа мы получаем. Во-первых, что это такое? А по центру у нас появляется игра, собственно. У меня, конечно, она прям чуть-чуть подлагивала, но не должно вообще такое быть. И мне выпал шин. Не знаю, что это, но... Просто, чтобы ведь время сойдет. Далее это у нас фан факт. Но на самом деле я сделал ошибку. Сейчас я вам даже покажу, что это ошибка. Потому что правильно, fun facts. Вот, я ввел уже правильный перевод. И просто мы получаем смешной и интересный факт. Но опять-таки только на английском. What makes э, a Z, ну, в общем вот, Fruit and Vegetables. Чего? В общем, вот идет маленькая загрузка. И такой вот, собственно, ответ. Далее у нас идет игра змейка. Опять-таки самая обычная змейка. Управление, кстати, ведется на стрелочки ну и опять таки опять таки не налагают это норма бывает главная цель это просто собрать яблочки времени тут как такового нет поэтому спешить не нужно далее у нас идет игра пассиянс просто вводим в поиск и получаем игру но я играть не умею, поэтому я не знаю, что это вообще такое. Опять-таки, два уровня, простой и сложный. Не знаю, что это, какие-то штуки, карты, новая игра, опять-таки, что выбор. Вот, новая игра, простой и сложный. или это карты. Я вообще это не понимаю. Поэтому, ну, бывают. Пробовал я их перекладывать, опять-таки... Лагать ну чуть-чуть может. Следующая игра это сапер. Опять-таки вводим сапер, нажимаем играть. Сейчас опять-таки у меня грузится. Почему-то очень долго. Но это бывает, к сожалению. опять я нажимаю играть и опять таки вот правая кнопка мышки это ставить флажок и левая делать ход три уровня опять таки простой средний и сложный вот я выбрал еще нажал ну и в итоге проиграл вам все очень, кстати, громкие звуки, так что их лучше атрибуировать. Следующая игра это крестики-нолики. Вот просто. Уже четыре уровня можно играть с другом. И также три уровня. Постой, средний и сложный. Для игры с ИИ. Я сначала... Вот. Я походил. Два раза. И три уровня. Постой. Прям вообще простой. Вот. Я сделал ход. Потом ИИ ход. Потом Я опять ход. Он ход. И в итоге я выиграл. Поэтому, ну, не очень интересно, я бы сказал. А вот на среднем уже сложновато. В итоге я вырву. Сейчас покажу даже, что... Ничью. Далее это игра Pac-Man. Опять таки просто небольшой дудл, сейчас я вам опять таки покажу как, хотя кто не знает как в это играть, это очень странно. Опять таки управли... управление через стрелочки и это не совсем удобно. Следующая игра, или просто полезная вещь, это спиннер. Во-первых, его можно просто крутить, как обычный спиннер. Вот просто нажать спин. Но также это и генераторы рандомных чисел. Во-первых, вот я просто сижу его, верчу. Потом переключаюсь на number. Потом опять зачем-то на фиджет. Опять кручу. И. В общем, опять на number, и это генераторы рандомных чисел. Сейчас мне, например, выпало 6. Вроде до 6 или до 7. До 6. Вот. Следующая игра это кубик. Roll a dice. Тут есть 4-гранный кубик, 6-гранный, 8-гранный, 10-гранный, 12-гранный и 20-гранный кубик. Вот, просто выбираем какой-то кубик и roll. Также их можно совмещать. Вот, у меня в сумме получилось сейчас 41. И можно добавить число. Это может быть плюс или минус. Вот, я, например, сейчас добавил 20, хотя в сумме у меня 41. Сейчас 61, хотя в сумме 41. Сейчас 58, в сумме 38. Все вот так вот. Просто как бы вот. 58. Это из-за того, что я еще добавляю 20. Дыхательные упражнения. Это просто дыхательное упражнение, которые в среднем занимает ну, минут 20 или 30. Вдох. И выдох. Вдох. и выдох, вдох и выдох, вдох и выдох. Следующая полезная вещь это метроном. Те, кто занимаются музыкой, сами, получается, знают, что это такое. Просто измерять количество ударов в минуту. От 40 до 218. Можно здесь посчитать условно. Далее это Color Picker. Очень полезная вещь для разработчиков веба. Или для людей, которые рисуют в фотошопе. Например... Во-первых, просто пишем Color Picker. Выбираем оттенок. Например, вот красный, но более черный, И получаем Hex, RGB. И еще несколько. Ой, ну пусть будет, ладно, бирюзовый. Hex получаем RGB. И еще три лично неизвестных мне. Ну, цветовой палитры. Ну, вот именно далее идет калькулятор обычный калькулятор 1 плюс 3 вот ой то есть один плюс 3 1 плюс 2 это 3 также тут есть посчитать тангенс например и из пяти посчитать синус из девяти и например число пи, что это 3,14 просто обычный калькулятор далее у нас идут игры точнее не игры, а сериал друзья. Если ввести, например, Джои три опять-таки идет загрузка. Она продолжительна, потому что на сайте еще есть скрипты. В общем, любое, что можно взять из сериала друзья, и ввести. Есть такая пасхалка. Вот, если нажать на пиццу, появляются руки и характерный звук, что Джои не делится едой. Опять-таки, у меня немножко подлагивает. Но у вас, если особенно компьютер мощный, этого ну, не должно, по сути, происходить. Далее, это the answer to the ultimate question of the life universe and everything. Что, как бы, в своем переводе означает ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. И Google просто отдает нам 42. Это отсылка на книгу Адамса. Путеводитель для путешествующих. Автостопом по галактикам. Аннограмма. Просто вбиваем аннограмму и получаем, во-первых, ответ, что это такое. А во-вторых, мама. Ранг А. Это является Простой анаграммой. Вот так. ранг А это как раз таки и есть та самая анаграмма. И также мы можем видеть, что это вообще такое. Что это литературный прием из перестановка букв. Или звуков, что мы, собственно, и в итоге и видим. Также, если вести рекурсия, то мы также и получаем рекурсию. То есть рекурсия, рекурсия, рекурсия. И, во-первых, еще и получаем определение, что это описание, изображение какого-либо объекта, процесса внутри самого этого объекта. Вот, например, это тоже рекурсия. То есть, когда программа находится в программе и так далее. Do a barrel roll. Если просто это ввести и нажать на поиск, то страничка Google делает переворот, то есть, ну бочку. И все, то простая бочка. Еще раз. Оп. И бочка получилась. Далее это фестивус. Обычно это праздник. да. И его главной фишкой является простой алюминиевый столб. И собственно страничка Google его можно сказать таки и получает. Этот ничем не украшенный алюминиевый. Просто шесть. Как его еще называют? Шесть фестивуса. Сам это простой праздник, как бы, который занимал, ой, заменяет Рождество. Blink.html. Опять-таки, если вписать хотя сам этот тег для Html, чтобы выделенные им объекты мерцали. Если его просто ввести, то бац, Blink и Html будут мерцать на всей этой странице. При этом сами сайты делать этого не будут. Просто вот. Blink или HTML. И все. Если нажать Ask You, то есть ввести, если мы хотим, например, смеяться над другом, или просто сделать так, то вводим и получаем, что страничка становится косой. Под углом. И даже футер и хедер тоже очень прикольная вещь и, и если мы наберем ASCII например один то все восстановится если ввести Соник видеоигра то во-первых мы можем узнать что это да во-вторых мы видим маленького персонажа при нажатии на него при нажатии он начинает кружиться и издавать звуки опять а таки очень громкие поэтому Будьте внимательны. И далее просто переходим на английскую версию. Это, то есть нам нужно именно английское, чтобы Google Offered In был русский. И вводим специальную команду. Но опять-таки, условно говоря... Сейчас я вам покажу ее, а так она Google in 1990, ну, именно цифрами году. И я ее случайно на монтаже удалил. В общем все, всем удачи и всем пока.